Всем привет! Ну что, продолжаем тогда игрушку под названием Light of Fear. Так что давай, поехали. Continue. Так. Мы остановились, ну да, мы остановились в этой комнате. Ой, блин, надо все вспоминать, что, что и как. Я просто уже забыл, что было. А, ну прошлой серии, да, мы попали в эту комнату, приложили какую-то пластмасску с кровью, и тут вот эти два фламинга появились на картине. Ага. Так, открываем эту картину. А. Открыто достижение. вдохновление Ладно, это у нас. Ну вот такую же пластинку. Ой, не пластинку, а... Я не знаю, что это. Мы приложили картине и тогда вот нарисовалась Как я понял, вы должны... Не. Я думал-то мы должны всю картину нарисовать. Но.. Как что? Э, тут эти находить пластинки и думал, нарисуется вся картина, но нет. Как я помню, вот то, что мы посмотрели, подходим ничего не происходит. Так, ну тут что-то написано. Как я в прошлой серии говорил, что я очень плохо знаю английский, так что. Переводить я не буду, даже читать, потому что это, это будет очень-очень-очень плохо. А, ну тут письмо, типа, написано, только некоторые слова видны, а остальное как э, стерто. Ну ладно. Так, ну тут то тоже, ну вы можете остановиться на паузе, почитать, если вам интересно, если кто понимает это английский язык так ну ладно выходим а. сразу закрыто. ну ладно заходим пока дико А, типа не закрытая дверь, надо ну, Оп. Поехали наверх. Как я помню. Наверху там почти все двери были закрыты, я таки не понял, что и как. Оп, очки. Там кто-то прошелся. Это я тоже помню. люк ага, вот мы и приехали да ладно открываем да, конца открываем окей давай Пошли. так мы будем пробовать закрытая дверь тут ничего нельзя так, и это закрытая дверь и это по-моему тоже будет да но каким-то образом открывается вот эта дверь цветная свечка и дофига картин как прикольно картины ничего нельзя сделать опа ключ ключ это хорошо вот. о не не не не не даже если это было бы по-русски я бы их только не читал бы а, дверь закрылась окей Да, я комнаты изменились? Вау, сколько голосов? Почему ты остановился? Этот был Ну, я, конечно, не понял, что остал. Ну ладно. Пойдем. А, подожди. Я же в эту дверце Кто-то хотел украсть у меня лифт. Опачки. Этот ключ, это этот. Я тебя понял. Тут ничего, тут пусто. А, закрывайся. Все, думаю, вот это проход, это шкаф. Закрываемся тогда. это туда, наверх Тут есть что-то. Там что-то горит, костер? Ой, точнее, может этот? А, ну да, там вообще горит все. Там кто-то поджег. Интересно, кто это мог быть, а? Кто это сделал? наверное не хотел чтобы мы узнали что-то что это за звук вот честно еще чуть-чуть я бы закричал бы но я такой человек что я при хоррору я не могу, я... Реакция... Ну, не реакция, а... Я не могу так кричать, и все такое, как остальные. по пропал. Ладно. Я не понимаю, да, как... Да ладно, дверь не запрелась. Я не понимаю, как другие... Эти что-то увидят, начинают визжать, орать. Я не такой человек, я... Я не... Не умеет отключать. Так. Давай закрывайся. Вот. Конечно закрыто. Опа, там заблокировано. Конечно, мы не можем туда пройти. Даже наш персонаж не умеет прыгать. Так, мышеловки, какое-то ведро. Со щетками какими-то. Так, так, так. Скатерть. лопачки А, это вообще как-то странно закрыто. Ладно. Пойдем сюда. Ага. Угу. Ветер дует, дождь идет. О. Опять глобус. Вот так, да. Так прикольно. на столе сесть возле кастера. Подумать о чем-то хорошем. Это да. Так, картина какая-то странная. Ну да. Так, вот это. А, это шкафчик. Ну, ничего нет. Так и открываем, заплатим, дверь закрывается. Тихо! только все нормально было с этой комнаты 165 надо запомнить этот код это какой-то сильный запомним ладно Так. Угу. угу, закрыто. Так это, это у нас открыто. Блин, а где кости? Ладно, значит. Значит, дальше где-то будет. Но надо запомнить этот код 165. Часики. Часики, часики, часики. Еще интересно, тут нету ничего. Тут нету ничего. Веревка какая-то. Там тоже нет ничего на этой картины я даже не понимаю что это же на этой картине мерзованы. красные полосы это, а как будто она обгорела ну ладно ладно ладно ладно пошли дальше о прикольно вообще зеркало И что-то там написано Я очень извиняюсь за этот шум Микрофон упал Я очень извиняюсь Случайно запрос патяну это зеркало, окей. Но наш персонаж не не отображается. Супер. А. -а, -а. О, -о, О. ничего себе. А там лежала тогда какая-то тряпочка. Хм. В конце коридора желтый свет. Песики так там ничего. Нет. Там ничего нет. Бедные песики сгорели. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Но у нас, ладно, ну не до песиков сейчас. У нас тут и своих чудес хватает. Так, лампа ламп включается. Супер, супер, супер, супер. А -а -а. меня на задний путь да? а, ну, можно ладно этого я не испугался ладно идем дальше вот все я смотрю пока я хожу тут почти все картины такие то что один человек и как будто какого-то человека отражение или что-то такое. Странная картина, странная. Закрыто. Я даже не удивлюсь. Ну да. Что второе тоже закрыто. Ну, а вот это у нас, конечно же, открыто. Сюда идти? ладно. Нет. Странно пробежала, значит, там дверь открыта. Нет, тут что-то разлито, разбито. Опять же, я схожу туда. Посмотрю. У нас выбор есть. А, это одинаковая комната. Ну да, подожди-ка А ну-ка, давай-ка Закрыто А что думали я испугаюсь, да? Ага О, лампочка перегорела Супер Супер, супер, супер, но мы эту кучу. Мы, конечно, ничего не видим, что там внутри. Темно, темно, темно. Но, может, вы скорее всего увидите. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Что такое? Кто психует это там, Темноту а? э -э -э. идти. Ну ладно. Пойдем. Там типа можно спрятаться даже смотрите а эта картина не разумная тут один человек странно И он шувачий. Включи. Тут идет Никого нет Нету никого Пошли Uh. this house is absolutely amazing oh, but those stairs with that leg of mine I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in но mm. uh -huh. no, значит это что вообще-то круто я не понимаю, конечно, но это как будто с... А, это оттуда вышло и зашло в картину. Ладно. Открыли дверь. А, там следы есть, а тут нету, да? Ладно, окей. А, сколько так дверей будет? А, все. Да ладно, это не закрылось. Как будто... Такой звук, как будто души разговаривал. Я не знаю, как. Ага, решить музыку надо. Ну а все не включить? Да, да, да, I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Куда идти? Нога чья-то? Чья-то, чья-то, нога. На лесок ноя. Эва, куда идти? Я тут еще что сделал, значит.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 Что делать? Куда идти? Эл. Я не понимаю. Опточки. ту надо та та Значит, сейчас там восстановите эту дверь, мы тогда зайдем Пойдем в эту дверь Нет А что еще делать? Кровь. Значит. Значит, тут должна быть тайная вход какой-то. надо запомнить код 165 потому что скорее всего где-то его надо будет вводить Дверь открылась. Дверь. Апа. Мы опять в эту комнату пришли с картиной. Что сейчас нарисовается? Oh, ой извиняюсь так я даже не знаю что это что это такое вот бутылочка ну а мы еще сюда вернемся четыре раза Скорее всего, мы должны все открыть. Так, мы в этом помните, помню, были. Опа, эта дверь вообще цепями закрыта. Ну, конечно, закрыта, логично. Так сразу же смотрим может что-то у нас вещи как-то тут что-то может надо будет посмотреть тихо осторожно что это вазу угу. сквозняк и вазу понятно понятно ладно идем дальше туда О, пианино. Так, шкачка ничего нет. Это картина нормальная. Да, ладно, ладно, не нужна ваша пианино мне. Я все равно играть не умею. Но меня пройти бы туда. Можно? Нет, да, сюда. В шкафу ничего А, тут что-то есть Записка Записка, это хорошо Да, конечно Ага, тут много их, да, шкафчиков я просто я не знаю я тут плохо вижу что где как я так можно сказать почти наугад угу зайдем сюда комнату посмотрим что и как ну что видим мы, мы видим просто пустую комнату и дверь ну давай открываем это и увидим Заперто. Опа. Опа. Опа. Опа. О. уже я не хочу туда идти, там страшно. Блин, а надо. Эээ, Причем. Ну, ладно, я не знаю, хорошо, не хорошо, что мы открыли эту дверь. Ну, что поделать, надо идти. Куда? А, сюда, да? Как будто... <связывая> Прикольно. Шли по какому-то говну. И появились уже в какой-то комнате. Так, ну отмечено 9 число. 9 число, что-то то, -то... Ну, сейф мы, скорее всего, уже... Потеряли. Потому что э, не давали бы тогда код. То э, есть так. Мы уже далеко прошли, конечно. Не давали бы тогда код. Так, дали бы я не знаю, сейчас или о. <кười> <кười> Тихо, спокойно. Ладно, закрой, закрой, закрой. Что-то раздушилось, да? Так. Я осторожно скажу. Двери у нас закрыты. Я-то думал, сейф там будет, типа, как в одной комнате, типа... О, типа, как в одной комнате, откройте... Ой. Ну да, откройте сейф, и тогда и мы вам откроем дверь. Ну то закрыто, конечно. Так, вы что, у нас по кругу мотаете? О, ничего себе. Uh -huh. много книг. Много-много много сюда опа, там лестница вниз, подари я тут. Ага, ну давай тут смотри, что это. Я готов. Я думал, скример какой-то будет. Зря, конечно. Блин, на этого я испугался, честно. Видно, дядя Гусло. Если даже таким голосом, как будто матерился. Ага. Угу. Так, ну, окей. А, ну вниз, то надо на первый этаж. Ну пошли, оставлю, на ну, первый этаж. Посмотрим, что там будет. Какие там нас скримеры ждут? О, давай лучше включим свет. Со светом лучше, безопаснее, наверное, скорее всего. Да, скорее, нет. Сейчас обойдем, быстро посмотрим, потому что, как я понял, надо искать все. Ладно, пошли туда. Посмотрим, что тут у нас. Открываем дверь. Дверь закрывается на ключ. Ай, как пушам бьет. Это телефон. мы не можем поднять Ладно, пошли еще крупно Поднять телефон. А, ah, подожди, ты есть по? Я да не надо платить? Нет. Опа, теперь он стоит на месте. Я не понимаю, что мы круглым находит? Что надо сделать? Эл! Опа, записка. Слушай, я уже сам хочу этот телефон скинуть вниз. пропал я не понимаю что делать опять записка может что-то найти надо тут что как а не издевайтесь Подожди Если мы в обратную сторону пойдем Папа. А наш чуть не свалился Что? She... She... Mm -hmm. Что-то кто-то в больницу попал, по-моему, он спросил типа, где огонь горит, что-то такое. Ну, как я вам говорил, что с английским у меня очень плохо. Ладно, заходим сюда. Какая-то надпись. Мемориал какой-то или что-то. Ай, Маргарита. <свистит> <свистит> Тихо. Тихо. А, блин ну, стримеров не пойти. Бо... Ну как, не очень сильно пойдем. Я не умею пугаться-то. Угу. Mm -hmm. Наш... Прикольно вообще. Нажали выкру... выключатель, поменялась комната. Только в жизни было бы прикольно. А, не, мне комната не нравится. Нажимаешь выключатель она меняется. Ой! Ладно, тут какая-то летучая злая мышь. Ой. уже чуть горло сосохло, сейчас, секундочку. Ладно, пошли. Так, вот, откроем тут дверь. Длинный коридор, блядь, но мне длинные коридоры не нравятся. А, что делать-то делать? Надо же так бежать. Я сказал, что длинные коридоры не нравятся. На темные я ненавижу. Я знаю, что где-то ждет что-то очень-очень-очень такого. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, ладно, ладно тихо, буду откройте, откройте Оно тихо, тихо, то тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Так, ладно. Пошли. Лифт. Открываем. Ладно, я думаю, на этом мы закончим. Продолжим тогда в следующей серии. Так что вот так вот. Да, сегодня я больше попугался, чем в первой серии. По-моему, тогда следующее, вот дальше будет еще хуже. Так что так. ладно, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Максим. Всем удачи. Подписывайтесь, да, кстати. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Буду рад почитать. Ладно, все. Всем спасибо, всем пока.